Сначала твой потом, потом Претензии мне предъявляются <связь> <Тут. Тут. связь> Все началось. На второй день пошли претензии. <связь> так, мы едим сырую рыбу с рисом, собственно. <связь> и курицу кари. Я вот не знаю, там внутри Алина говорит рис. Да, <связь> да. А сверху кари. Не знаю, понравится мне или нет. Выглядит, конечно, занимательно. Это карри М -м -м, Как детская это какая-то еда пиурешная. Но читущий выглядит хорошо. А это нам принесли, просто принесли, потому что всегда так приносят Всякую дополнительную <связывая> Яйца празднуют 1 мая. У них тут какое-то шествие. какой то праздничные полицейские <связывая> с щитами вон ходят. <связывая> Вот люди стоят на шествие. И вот там вся тусовка, но мы на переходе уже тысячу лет, и мы не понимаем идти или нет, поэтому мы ждем пока вот эти вот корейцы или пойдут, или не пойдут. И мы пойдем, когда они пойдут. За нами очередной какой-то торговый центр с кучей рекламы. Фиг знает, что это такое. Вот Алина, и мы все стоим, машины стоят, и мы стоим. Вообще все стоим. Что-то происходит. Дяденька машет. Это мы с Алиной идем в парке, который прям, ну можно сказать, в бизнес-центре типа того Сиула, тут куча компаний каких-то. Куча всяких зданий, и вот здесь вот просто парк <смех> между делом. Алина рассказала мне историю. Значит, тут была река, правильно? Да. Ее иссушили да, и люди, мост. да, и построили Чтобы мост. Для дороги, для да, дороги. люди начали возмущаться, типа какого хрена вы реку иссушили, и тогда сюда вернули ручей и сделали вот такой вот парк. Здесь люди из офисов приходят сюда, пьют, кушают, сидят. Просто, ну, тут и туристы гуляют, и местные, тут все гуляют. Очень красиво это все выглядит, и еще от водички такая свежесть. Сегодня на улице жарко, но вот тут очень приятно ходить. Вот у этого парка люди сидят под мостом, просто от солнышка прячутся. Тут очень симпатично, камушки, водичка, вот там вот красота. Вот тут вот красота. Тут так прям прохладненько. И вот тут сидит какая-то птица. Она просто тут сидит. И охлаждает лапки. Тут нет рыбы. Она просто отдыхает как ты и я пробуем жестко острую лапшу. Алина предлагает мне попробовать адскую лапшу. <свят> ну вот это так. просто жесть. Она типа супер острая. Знаешь, я оттуда вот, вот столечко... Ой. Я... <свят> вот столечко типа добавляю и я вообще плачу уже сразу. Вообще она предлагает мне записать что-то такое, потому что мы теперь блогеры. Да. И у нас есть видеоблог. Еще я хочу пополеть, чтобы там вот но она не Ой. Да пойдем мы, блин, дай люди уйдут. Да они всегда здесь будут, понимаешь? Они уйдут. Уходите. Пошли вон. Вот они уходят, видишь, я их выгнала. Все в порядке. Я заставила Лею все-таки сфотографироваться на этих штуках. Она очень не хочет, но я конючила, конючила. И вот вроде она решилась. Так по фоточкам типа тоже. Здесь нужно что-то сказать, про, как из Гарри Поттера, да? Помнишь, он говорил, Дамблдор в начале, что типа в дремучий лес ходить нельзя, потому что там обитают страшные существа. И еще что там было? Типа даже в самые темные времена можно найти свет, а ну, можно найти что, надежду, если следовать за светом, что-то такое. Да? Можем, кстати, посмотреть Гарри Поттера. А, подожди, мы можем сходить в кафе с Гарри Поттером. подожди как точно. Ты хочешь в кафе с Гарри Поттером? И так понимаем. Одинокая струя. Струя бобра, знаешь, есть такая? А это струя корейца. Извините. Вот это место более широкое, да? Да, кстати. Это все парк. Сколько час, наверное, мы идем, да? Кстати, да. Прикинь, вот насколько огромная река, да? Была. Я mm -hmm. Вообще в шоке. В зеленушка. Тут кругом вон зеленушка. И это, это в центре. Аттракцион! Корейский. Вот. А Корейский. Вот. Мы пойдем на Аттракцион! Корейский. Вот. Мы пойдем на это я... Алина принуждает меня к счастью. Да, я говорю, сделай мне, чтобы вы счастливы, а она вот так вот делает. Это, я так выражаю счастье. Это хорошо. Я в свободной стране. Она диктатор из России, что? Русский менталитет не выбивать Никак. Можно вывести девушку в Корею, но нельзя вывести скрепы из девушки. Правильно? Правильно. Сеольское метро. Мы идем в бесплатный туалет. Где-то вот там, в уголку. Вообще интересно выглядят переходы. Они такие чистенькие, современные. И магазинчики есть в переходах. Тоже чистенькие, красивенькие. Потом покажу. Короче, в Корее есть транспортная карта. По горячим следам жалуюсь. И чтобы на нее положить деньги, нужен банкомат и наличка. Поскольку налички у нас нет. Вот такой прикол. То есть ты не можешь никак... Вот тут есть какие-то штучки, ты через них не можешь положить с карты. Ты можешь все равно положить э, только вот с этой карты. Ну, как бы с банкомата нал, на вот эту карточку. А это транспортная карточка. И вот в этих штучках нельзя платить э, картой или с телефона. Apple Pay почти нигде не работает. Или по карточке, или по QR-коду здесь все работает. Это очень странно для такой технологической страны. В картах обозначается... Вот, вот так мы можем показать. Вот. В картах обозначается что? Э, быстрый... Самый быстрый выход. Все правильно. Он находится здесь. У каждой остановочки. Пройдем, да, вот и потом, когда мы выйдем, мы сразу же на выход. Помогите. Угу. И здесь еще вот ножки нарисованы. Вот так, вот так. Вот так, вот так. И все. И ты просто встаешь в очередь нормально, по-человечески. А не как идиот. И ждешь.